Всем привет! Давно я ничего не выкладывал, не записывал. И вспомнил песню, которую я сочинил в, самом, в своем далеком детстве. Это была моя самая первая песня. Не думаю, она имеет право на жизнь. Если раньше я думал, что она глупая, то, то сейчас время пришло. Называется она «Здесь не твоя вина». Крепко в руках, В тот вечер, дождливый тебя нету рядом, любовь в моем сердце не только в славах, взаимность твоя равносильно награде. О, Боже, что же, что со мной? Я как Бог. Моя вина, пишу о любви, эти глупые строчки, Все чувства свои изливаю пером, Пора бы уже нам расставить все точки, И оба взмахнем Мы свободным крылом. Что же, что со мной Я как будто сам не свой Любовь коварна и хитра Здесь не твоя Счастлива ты О боже, что уже Что со мной Я как будто Со мной я как будто сам не свой. Любовь камварна и хитра. Здесь не твоя вина. Всем спасибо.